Кстати, дорогие зрители! С вами снова я, Елена Анохина, руководитель налогов и юридического консалтинга в компании «Мое дело». Мы продолжаем знакомить вас с тонкостями деятельности компании в формате видеоинтервью. Если вам нравятся наши ролики, не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки, пишите комментарии, делитесь своими реальными ситуациями на обсуждаемые темы. Сегодня мы поговорим на интересную и злободневную тему – как продуктивно использовать деньги. Не ошибусь, если предположу, что хотя бы каждый из нас раз в жизни оказывался в такой ситуации – когда денег не хватает до получки, до кредита, бизнесмены-предприниматели тоже сталкиваются с похожей проблемой. Вроде бы деньги есть по отчетности, по учету, но по факту их нет. Парадокс, не правда ли? Поэтому в рамках сегодняшнего интервью мы постараемся разобраться в этом вопросе и осветить все важные моменты. Поможет нам разобраться во всех нюансах уже знакомый вам наш гость по предыдущим роликам. Это Головина Ольга, финансовый директор с 16-летним стажем, продуктолог сервиса ⁇ Мое дело финансы ⁇ и направление управленческого консалтинга. Ольга, передаю вам слово. Добрый день, уважаемые предприниматели, собственники бизнеса, коллеги. Я с удовольствием постараюсь рассказать свое видение данной темы. Елена описала ситуацию, которую называют кассовым разрывом. Он происходит в силу нескольких причин. Первая причина ⁇ даже если есть прибыль в компании, то временно денег может не быть из-за того, что не пришли вовремя оплаты от покупателей и заказчиков, потратили больше, чем могли себе позволить, допустим, на инвестиционные проекты, или вывели денег из бизнеса, в силу интенсивного роста компании закупили много сырья или товаров, а отдача от их реализации будет гораздо позже. И вторая, самая негативная причина, это если компания, конечно, работает в себе в убыток и просто проедает свои оборотные средства. Да, Ольга, хороший пример вы привели. Самое главное, очень доступно описывает такое непростое понятие, как кассовый разрыв, потому что, согласитесь, для бизнеса это звучит как-то непонятно, да, ну и кассу, ну и разрыв, а что конкретно вместе это обозначает, довольно сложно понять. Пожалуй, кассовый разрыв – одно из наиболее частых и болезненных таких последствий у управления деньгами. Какие конкретно действия к этому могут привести или бездействия? Давайте подскажем нашим клиентам. Ну, в первую очередь это принятие решения без опоры на цифры, без планирования, когда в компании нет понимания, сколько нужно потратить даже хотя бы на месяц вперед, сколько ресурсов необходимо на бесперебойную работу, а с чем можно вообще подождать, когда не расставлены приоритеты в платежах. Деньги уходят обычно самым горластым подразделением. Ольга, а давайте тогда приведем еще примеры неправильного обращения с деньгами, для того, чтобы наши зрители могли себе взять этот момент. Ну, самый очевидный пример – это когда мы забываем о непредвиденных расходах. Сколько есть, только и тратим. А если подвернется новый интересный проект, товар по привлекательной цене, то у нас этих свободных средств и нет. Форс-мажоры тоже никто не отменял. Поломка дорогостоящего оборудования, важного для производства, затопленный склад, испорченный товар. Или клиент сделал возврат по браку и нужно срочно заменить партию. Или не готовим подушку безопасности к сезонным спадам. А ситуация с пандемией вообще показала, что никто не знает, сколько может продержаться без постоянных поступлений. А ведь еще можно неверно оценить рынок и просесть в продажах. Я права. Да, Елена, безусловно, вы правы. Особенно это характерно для новичков. Например, потратились на помещение, оборудование, закупили кофейные зерна, наняли продавца. И место вроде бы бойкое, бизнес-центр рядом. Но не учли, что открылись зимой, и сотрудники бизнес-центра предпочитают покупать кофе в буфете. Летом, скорее всего, картина была бы другой. Получается, при составлении бизнес-плана продажи оценили слишком оптимистично свои возможности. Ольга, я бы тут, конечно, еще отнесла классики жанра желание вынуть из кассы денег побольше, чем можно. Это так? Конечно, это частая ошибка собственника. Недалеко, но далеко не все деньги на вашем расчетном счете свободны и заработаны. Что-то нужно заплатить за товар, который еще везут. Часть уйдет в оплату аренды, какая-то сумма на налоги и так далее. Поэтому очень важно понимать, а сколько вы можете вынуть из бизнеса без вреда для его здоровья. А вот если вернуться к нашему даже первому примеру, получается, платежи очень важно контролировать и структурировать, так сказать. Да, конечно. Отсутствие платежного календаря или плана платежей, да, платежной дисциплины, а также понимание потребностей в ресурсах для составления этого плана, да, это самая большая проблема. Ольга, а если бы в момент заключения договора на продажу продукции, ну, к примеру, руководитель видел бы график платежей, возможно бы он тогда мог обсудить с покупателем какие-то другие сроки перечисления оплаты, ну или определенные условия по договору? Разумеется, причем, когда мы говорим о графике платежей, это же планирование в обе стороны. И мы учитываем, когда и кому мы должны заплатить, сколько должны перечислить нам. И совмещая эти графики, видим реальную картину движения денежных средств. На основе этих встречных графиков э, оптимально составить платежный календарь и применять его в работе постоянно. А ведь можно же даже еще платежный календарь дополнить определенными расчетами? Конечно, существуют формулы, простые формулы, которые помогают предвидеть кассовый разрыв в рамках определенного периода. У нас есть остаток, допустим, ну, начала месяца, да, прогноз поступлений в этом месяце и расходы, которые мы хотели бы произвести, плюс резервы непредвиденных затрат, которые также важно планировать. И исходя из этого мы планируем, какой у нас остается конечный остаток. А если он не остается, значит, принимаем решение о том, что нам нужно искать свободные денежные средства, либо умереть свои аппетиты и снизить платежи на какие-то необязательные затраты. Хорошо. Оля, я думаю, тут стоит еще оговориться, что предусмотрительно все поступления прогнозировать исходя из минимума, к примеру, а расходы, наоборот, закладывать максимальные. Это же наиболее взвешенный подход, ведь так, или как бы есть другие варианты? Ну, логично составляет сразу несколько сценариев на все случаи жизни, как говорится, хотя бы три, да? Негативный, позитивный, оптимистичный такой, и более-менее реалистичный. Поступление разумно планировать, исходя из текущей рыночной ситуации, ваших договоренностей с клиентами. Неплохо, заранее проверять клиентов на благонадежность для этого у нас допустим в компании есть сервис проверки контрагентов замечательный и вы можете понимать что есть какова вероятность поступления тех или иных контрагентов если у них уже были проблемы с нарушением обязательно, скорее всего они могут повториться а также необходимо сопоставлять планы с накопленной статистикой прошлых периодов для этого обязательно нужно составить и проанализировать свой собственный отчет о движении денежных средств за прошлый период. Внедрение и анализ такого отчета и выявление основных проблем управления денежными потоками. Это очень востребованная, эффективная и недорогая услуга, которую мы оказываем в рамках внедрения сервиса Мое дело финансы. Опытные финансовые директора а, примерно за 60 часов настраивают, а, ну, в зависимости от, конечно, размера вашего бизнеса, данный отчет в сервисе, он уже автоматически начинает формироваться. И вы видите а, статистику по всем вашим перечислениям за целый год поступлениям. И можете точно понимать, какой денежный поток у вас от операционной деятельности, за счет чего вы финансировались, на что уходили деньги компании, сколько вы привлекли финансово, сколько вы еще должны заплатить. И э, исходя из этого, вы уже и платежный календарь составляете, опираясь на ваши собственные накопленные статданные. Ольга, спасибо большое за такие продуманные советы по конкретной ситуации. А вот еще такой вопрос, когда еще нехватка средств может возникнуть из-за их непродуманного использования? Какие еще тут могут быть? Ну, в первую очередь, конечно, нужно насторожиться тому бизнесу, на которого очень сильно влияет сезонность. Например, онлайн-образование. Когда авансы приходят в начале года от клиентов поступления, а к лету их почти нет. Тут важно вовремя сделать подушку на низкий сезон, чтобы платить платежи постоянные. Допустим, мы же не разрываем договора аренды, да? у нас есть какая-то постоянная часть зарплаты, которую мы должны платить педагогам. Для этого, конечно же, эти платежи нужно планировать, и о них нужно знать. А поможет в этом, опять же, накопленная статистика из-за своего же отчета о движении денежных средств. А дебиторская задолженность может стать причиной кассового разрыва? Конечно, по документам вы, можете быть, и успешны, и богаты, а по факту эти деньги вы от а, своих клиентов и не видели. Беспланомерной работы, постоянно с должниками ситуацию не исправить. Финансовый менеджер всегда а, составит правильный отчет о дебиторской задолженности. Заранее предупредит а, о том, что подходят сроки взыскания. А ведь бывает, что привлечь покупателя, чтобы привлечь время покупателя, мы часто обещаем ему рассрочку, да, либо, или какие-то вольготные условия по оплате, а потом именно по этой причине бизнес садится в безденежную лужу, верно же? Да, Елена, потому что с рассрочками, как и графиками платежей, все не так однозначно, и данными инструментами нужно пользоваться взвешенно. Наши финансисты для наших клиентов рассчитывают максимальную возможную рассрочку. Поэтому необходимо помнить, что получая свои уже отработанные деньги позже, мы беспроцентно фактически кредитуем контрагентов, а сами в это время вынуждены привлекать на свои нужды финансирование или вкладывать собственные средства, в закупку ресурсов да, для того, чтобы компания работала, что по сути снижает нашу прибыль, так как эти деньги работают не на нас, а на наших клиентов. И, пожалуй, нужно вспомнить про главного либо какого-то основного клиента, который является основным заказчиком вашего бизнеса. Да, конечно. Если львиную долю дохода вы получаете от одного заказчика и полностью от него зависите, это очень рискованная ситуация. У нас есть живой пример клиента, как из-за самого крупного заказчика, федерального ритейлера и просрочки его платежа в три месяца компания фактически разорилась. Ольга, основные ошибки мы с вами обсудили. Давайте тогда теперь расскажем, как действовать, чтобы кассовый разрыв не накрыл бизнес с головой. Да, конечно, давайте подведем итоги. Ну, как уже я сказала, в первую очередь необходимо вести платежный календарь и предварительно анализировать собственный отчет о движении денежных средств и выделить ключевые статьи поступления оттоков. Обязательно нужно сформировать резервы на просроченную дебиторскую задолженность и непредвиденные расходы, откладывать средства на низкий сезон или инвестиционные приобретения. И, конечно же, мы можем дополнительно зарабатывать на этих средствах, которые откладываем, когда знаем, какому сроку они нужны. Потому что мы можем их размещать э, до срока платежа на депозитах и немножечко еще на этом заработать. Обязательно нужно рассчитывать кредитную нагрузку, привлекать инвестиционные кредиты, если операционных платежей не хватает для крупных каких-то инвестиционных покупок. Но, конечно, необходимо, чтобы предварительно финансист сделал финансовую модель и просчитал потребность в таких привлечениях и вообще целесообразность э, данной сделки. Хорошо, Ольга. А вот правильно я понимаю, что для бизнеса, который в первую очередь решит заняться этим вопросом, да, попробовать все-таки использовать деньги продуктивно, а такая первый инструмент, которым нужно будет воспользоваться, это попробовать работать как минимум с графиками платежей. Вера? Да, верно. Если контролировать и сравнивать график своих платежных обязательств с ожидаемыми поступлениями, его сопоставлять, то можно предвидеть вот эти самые разрывы и заранее продумать, как разумнее распределить. Деньгами. Но, в свою очередь, ведь сам факт утверждения в договоре графика платежей тоже не станет гарантией от нарушения сроков оплаты покупателями. Конечно, но для этого можно и нужно предусматривать штрафные санкции, неустойку за просрочку, не забывать ими пользоваться при необходимости, Вот уже работают наши юристы. Кроме того, нужно помнить, что кроме рассрочки есть предоплата. Договаривайтесь, используя оба варианта. Если столько, то процентов покупатель готов нести предоплатой. Желательно, конечно, чтобы эта предоплата покрывала основную часть себестоимости сделки, да, чтобы хотя бы свои затраты мы могли бы сразу возместить. Остальную часть делайте рассрочкой по удобному покупателю графику, потому что это уже свободная прибыль да, от сделки. И если положение на рынке, разумеется, позволяет, то, конечно, требуйте стопроцентную предоплату. Если вы а, действительно финансово а, ведете грамотно свои денежные потоки и надежный поставщик, то вы можете ставить условия. Также не мешает, я думаю, сделать ревизию расходов, как вы считаете, и лучше проводить ее регулярно. Конечно, это никогда не помешает расходов в целом, и особенно нужно постоянно следить за постоянными расходами, простите за повторение, да, и стремиться к их снижению. Как это часто бывает на практике, проверяем расходы и обнаруживаем, что идут какие-то списания за какие-то сервисы, которыми уже давно никто не пользуется, а, а, или а, лежат активы без движения, Эта ревизия никогда не помешает. Но благодаря регулярному управленческому учету да, и систематическому проведению этих мероприятий, а, конечно, вы всегда будете в курсе а, того, что можно в компании постоянно улучшить. Ольга, а вот по текущим расходам давайте тоже рассмотрим ситуацию. Ну, как финансист я всегда говорю, что нужно откладывать все траты на самый поздний срок, которые прямо не влияют на увеличение выручки. Ну, переживут сотрудники там, без новой э, офисной мебели, там, дорогой кофемашины, э, какие-то стеллажи, ремонты можно не проводить в э, офисных зданий. Э, все, что прямо не влияет на бизнес-деятельность, откладываем. Вероятно, также с покупателями можно поступить. Имеет смысл пообщаться, если есть вероятность кассового разрыва. Конечно. Объясните ситуацию, попросите заплатить раньше. Если отношения по-настоящему теплые партнерские, и у них есть такая возможность, скорее всего, вам пойдут навстречу. А если давняя дебиторка и должник, ну, совсем никак не реагирует, уже все возможные методы мы к нему применили, какие варианты действия тут возможны? Ну, конечно, тут уже либо судебные методы, либо уступка право требования оплаты сторонней компании. Придется, конечно, потерять часть суммы, но если это реально вас поддержит и без оборотных средств сейчас никак, то... Возможно, это приемлемый вариант. Конечно же, специалист по финансам должен предварительно рассчитать целесообразность и экономическую эффективность такой сделки. И очень важный момент, не уходите в тину и не ждите, когда ваши поставщики начнут бить тревогу. Не нагнетайте негатив. С кредиторами, так же, как и с покупателями, нужно быть постоянно на связи. Оповестите их о ситуации, напишите, что проблемы временные, гарантируйте оплату, попросите об отсрочке. Да, Ольга, я несомненно согласна с вами, что если мы ориентируемся на долгосрочное благотворное сотрудничество, гарантийные письма имеют место быть, чтобы поддержать отношения в позитиве. Наша просрочность может спровоцировать кассовый разрыв не только у нас, соответственно, у наших контрагентов, это может тоже негативно отразиться на их бизнесе. Если предупредить заранее, возможно, и контрагент может подготовиться, да, и как-то лавировать свои ресурсы, сделать блокировку, возможно внутри компании каких-то определенных моментов позволит ему бизнес сохранить и нам, соответственно, не портить партнерские взаимоотношения. Ольга, а вот как вы рассматриваете еще вариант с кредитованием? Вариант это возможный, но он самый крайний. Это на случай уже, когда все внутренние резервы исчерпаны, да? бесплатные резервы, потому что кредитование, как выход из кассового разрыва, Нужно готовить заранее, держать а, про запас, определиться с условиями, требованиями банков, подобрать самые выгодные предложения, самые дешевые, понимать, какие документы нужно предоставить, какой график кредитных платежей для вас приемлем, какие проценты, суммы, сроки гашения допустимы с учетом уже существующих платежных обязательств. Быстрые деньги кредитования не всегда самые дорогие, и не факт, что ваша текущая рентабельность покроет стоимость этих денег. А учредители могут помочь в такой ситуации своей компании? Конечно, могут, но предоставить безвозмездную финансовую помощь их право, но все же собственник должен получать деньги из бизнеса, а не быть его донором. А если, допустим, продать часть бизнеса, что вы думаете по поэтому? Ну, это, конечно, совсем крайний случай нужно оценивать каждую конкретную ситуацию. Чтобы привлечь инвестора со стороны, необходимо будет перед ним открыться, показать свой бизнес и потерять часть управления в нем. Ольга, а еще от каких необдуманных действий мы можем посоветовать нашим зрителям воздержаться, чтобы все-таки сохранить бизнес на полу в случае Во-первых, ну, во не нужно срочно распродавать э, имущество и оборудование. Вряд ли ситуация выправится, если вы продадите, допустим, станок, чтобы заплатить за аренду. Раньше работали на трех станках, отбивали арендные затраты, а теперь придется то же самое делать с использованием двух. А вот если заваляло что-то ненужное, как говорил кот Матроскин, точно не пригодится самое время от этого избавиться. Есть пример нашего клиента, который из -за закупки крупных партий фурнитуры для пошива сезонных коллекций скопил большое количество запаса на складе которые лежали мертвым грузом. И даже реализация этих товаров э, с дисконтом существенным небольшим магазином и частником, она позволила вернуть в оборот существенную суммы. Финансист просчитал допустимую цену скидки да, с учетом скорости оборота денежных средств. И все были очень, в принципе, довольны сделкой. А с ценами тоже можно поработать? Ну, тоже неоднозначный вариант. Например, э, если цены повышаешь... Э, Особенно если ваш продукт не уникальный на рынке, можно получить и обратный результат. Продажи вовсе просядут. И покупатели в конечном итоге не обязаны платить за ваши ошибки отсутствие у вас финансовой дисциплины. Часто наоборот, чтобы увеличить продажи, целесообразно снизить цену и выиграть на увеличение объема продаж. Но разумеется, опять-таки нужно все считать. А для этого опять нужна управленка. То есть резкие непродуманные движения ценовой политики в обе стороны могут только усугубить ситуацию. Ольга, давайте тогда подведем итоги для Ну, Управленческий учет – это особое направление учета, да, как я уже говорила, которое учитывает все бизнес-процессы, нюансы показатели компании. Финансовый директор или финансовый менеджер, эксперт по управлению финансами – это отдельная профессия. Сфера деятельности, которая, конечно, очень тесно связана с бухгалтерским налоговым учетом, но все-таки это – вполне себе самостоятельная бизнес-профессия. И с помощью управленческого учета э, собственник может прогнозировать и контролировать эффективность вложенных средств, отдачу на собственный капитал, отслеживать и ликвидировать заморозки, которые съедают оборотные средства, оценивать перспективность тех или иных финансовых проектов, рассчитывать последствия, снижать риски и э, Принимать решение о приемлемости привлечения, допустим, инвестиций или заемного финансирования. Уважаемые зрители, как видите, управленческий учет действительно помогает бизнесу предпринимателю именно прогнозировать ситуацию и управлять процессом, а не только реагировать на уже совершившиеся факты и сложившиеся ситуации. Поэтому введение управленческого учета ⁇ это одно из важных ключевых решений, если вы действительно хотите развивать бизнес, если это абсолютно не временный бизнес, открылся и закрылся для получения какого-то молнии быстрого дохода, а именно продуктивный проект на будущее, на развитие каких-то партнерских отношений. Ольга, большое вам спасибо за такую познавательную, интересную беседу. Было освещено много важных моментов. Такого непростого понятия, как кассовый разрыв. И я думаю, наши зрители поняли, что для бизнеса без управленческого учета, а без управленческого учета просто не уйдетесь. Конечно, управленческий учет необходим каждому бизнесу, который хоть состоит, хоть более, там, чем из одного человека, да, и э, правильно осуществлять его ведение э, не всем под силу, и не всегда есть время у собственника на это, поэтому обращайтесь к нам, мы знаем, как это делать правильно, как урегулировать ваши финансовые вопросы. Это безмерная помощь, которая кратно у вас окупится. Да, тут хотелось бы дополнительно даже подчеркнуть, что да, компания «Мое дело» всегда готова в любом формате поддержать клиента, подставить ему свое крепкое плечо, в том числе и продукты «Мое дело» финансы в части управленческого учета, в том числе и юридической поддержки, а, потому что было даже в нашем интервью очень много тонких моментов, на которые Ольга обратила внимание, и просто бизнесмен может о них не знать, да, для предусматривания в те же самые неустойки для покупателей, либо же опять а, внимательно сделать экспертизу договора от поставщика и посмотреть, чтобы, скажем так, у вас не было никаких проблем в случае кассовых разрывов или что-то еще. Если по договору с поставщиком предусмотрены, а, скажем так, а, очень жесткие штрафные санкции. А, поэтому, думаю, нашим зрителям сегодня а, было над чем подумать, над чем заинтересоваться. И надеюсь... Все, кто смотрит это видео, воспользуются советами нашего эксперта. Если вам нравится наше видео, не стесняйтесь, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы на озвученную тему, также не стесняйтесь, пишите в комментарии. Дорогие коллеги, удачного вам ведения бизнеса и до новых встреч.